Добрый день! Привет! Дорогие мамы, теплые, светлые, все такие разные, самые наши любимые. На вас все держится. Вы день за днем создаете будущее. Мы хотим, чтобы ваша жизнь была легкой, счастливой и гармоничной. Сейчас мы проводим съемки обучающих видео с экспертами, которые помогут вам в этом. Курс начинается 8 июня. Следите за нашими новостями.